Всем привет! Хочу сегодня показать коротко, какие доски мы делаем В чем их отличие Это стандартная доска для стояния 30 см на 15 см Расстояние между гвоздями 10 мм Гвозди острые, находятся на одинаковой высоте если стоять больно, стойте в носках. Гвозди тупить не надо. Гвозди ваши ноги не проткнут. Если больно, сперва стоите в носочках. Отдельно потом снимем видео, как это делается. Затем, следующая доска, это компактная доска для спины. То есть она сделана больше для выходов, для походов на природу и на какие-то мероприятия то есть она всю спину не захватывает но вполне достаточно расстояние между гвоздями 20 мм Гвозди также острые точно также рекомендуется их не тупить а если голой спиной лечь болезненно то ложимся в полке либо через полотенце и затем уже полноформатная доска для спины она уже обхватывает всю спину то же самое, то есть расстояние между гвоздями.